Всем привет остальным, здравствуйте! Сейчас я покажу вам платные и бесплатные способы получить очки Steam, которые можно потратить на кастомизацию профиля Steam и на подарки другим пользователям. Чем же отличаются платные и бесплатные способы? Бесплатные способы долгие, не гарантируют получение очков и зависят от удачи. Платные же, в свою очередь, относительно быстрые, гарантируют получение очков и совсем немного зависят от удачи. Можно сказать, что и не зависят вовсе. Перед началом, хочу попросить вас подписаться на канал и оценить данный ролик лайком или дизлайком начнем с бесплатных. суть их заключается в том, что очки можно передавать через награды как профиля, так и обзоров, скриншотов и тому подобному. из этого следует первый способ. Нам нужно оставлять обзоры к играм, чтобы оставить отзыв к игре, она должна быть у вас в библиотеке и хоть раз запущена. Обзоры должны быть максимально интересны и неважно будут они серьезные или рофильные. наша цель добиться получения наград, но вы должны понимать, что при передаче награды до вас дойдет только две трети от стоимости этой самой награды. Второй бесплатный способ – это участие в розыгрышах или попрошайничество, да, именно оно, просто просить награды любым способом, это выходит за рамки, но ведь это бесплатно, правда? Переходим к платным способам. Первый. Совершение внутриигровых покупок с последующей продажей на торговой площадке с минимальными потерями. Простым языком, покупать в играх вещи через Steam, но не через торговую площадку. Например, купить через CSGO капсулы, а потом продать их на торговой площадке и потерять только разницу. За такого рода покупки также дают очки Steam. Покупать не обязательно в CS, просто там можно найти самые выгодные предложения и вообще уйти в ноль. Второй и последний на сегодня способ, это покупка очков за реальные деньги на различных сайтах. Передача осуществляется через подарки на steam профиль или обзоры ссылки на сайт оставлять не буду однако назову парочку из них например GGSL или платеру за честность сайтов ответственности я не несу что ж на этом все благодарю тебя что досмотрел ролик до конца ставь подписку и лайкайся на канал всем пока а остальным до свидания!